И снова всем привет, с вами канал МастерПром. Сегодня я продолжаю рубрику «Распаковка инструмента. Обзор именно от компании Bosch». До этого я делал распаковку аккумуляторной болгарки бесщеточной от компании Bosch. Сегодня у нас будет на обзоре аккумуляторный перфоратор, силы удара 2 джоуля, трехрежимник. Бесщеточный ИГБШ 180 лей. Сделаем распаковочку, посмотрим, что входит в комплектацию, ну и расскажу о нем более подробно. Поехали. Ну и начнем, что у нас входит в комплектацию. Естественно. Обычный пластиковый кейс, не l а стандартный обычный кейс. Как бы ничем он не выделяется, ничем не как бы стандартный. Как и раньше он был еще в тех самых 2000-х годах, когда пошел, пошел инструмент Bosch. Так, карантинный талон идет. Вот такая вот листочек товарно-накладная. Инструкция для зарядки. Так. Дальше список инструментов Приложения конструкции Одно Второе Дальше у нас буклетик идет Буклетик Для импактов, для винтовертов Меню пассибилити То есть это все, что может быть Дополнительно Что имеется под под эгидой 180 ли, вот ГДС ГДС это короче винтоверты все импакты ну и инструкция под сам перфоратор естественно на русском тут вот, имеется а где нет на русском ничего не видать то есть даже вот в списке ничего здесь на русском не прописано на английском есть, на польском есть на всяких Здесь бельгийская, это оригинальная инструкция, на русском здесь ничего нету. Так, салфеточка из вискозы, обычно ничего такого нету, в импортных версиях были в комплектациях, она была с надписью Bosch, большая такая салфетка, красными буквами было написано. но так как это китайская версия китайской сборки, в этом плане салфеток нету само зарядное устройство зарядное устройство вообще штатное стандартное без вентилятора то есть обдува здесь нету он не обдувает вентилятор он его просто заряжает стандартная вентиляция без ничего я не пойму что честно как можно без обдува вентиляторы подключать ну такой тоже может быть тут лампочка мигает стандартно как только лампочка мигает, она заряжается. Как только лампочка перестала моргать, значит она уже зарядилась. Один блок, один аккумулятор, то есть 18 вольтовый на 4 Ач. Вообще стандарт, как бы. Ну, качество сборки, если честно, так себе. Но, как вы видите, это все таки Китай. Так, то есть аккумуляторы хоть и оригинальные. Но такое ощущение, как будто он уже летал. Хоть это я и оригинальный бош, но сборка не такая, как видно, да, зазоры разные. Что с этой, с этой стороны. То есть прерывается здесь полоска, вот тоже не понять. Индикатор, в принципе, работает. все. Показывает полный заряд, это я уже сам зарядил. То есть оригинал показывает то, что это Madden Malaysia. То есть это даже не китайский. Хотя, в принципе, одно и то же. Все номера есть. Так. Естественно. Ограничитель глубины, который устанавливается в саму рукоятку. Устанавливается и все, и работает. Так. Ну и сам перфоратор, естественно. Сам перфоратор три режима три переключалки это у нас идет с обычное сверление сверление с ударом это для пере, для перестановки бурата в пике если в каком-то положении и сам удар просто перфоратор. То есть вся ручка у нас видно, видна, вся прорезинена, имеется реверс. Ну, в принципе, реверс с этим уже ничего не удивишь. И написано брашлес, мотор, то есть это бесщеточный двигатель. То есть он не имеет здесь конструктивных щеток, тут все сделано на магнитах, на постоянных. Так, с обратной стороны у нас инструкция, вот она ее, сверление с ударом от 4 до 20, до 20 миллиметров, простое сверление до 13 миллиметров и в дереве до 30 миллиметров ну и удар с ds плюс и так далее написано 3 ампер часа так и непонятно для чего это то есть на батарейке не меньше 4 ампер часов наверное используется так как у нас батарейка четверка с этим проблем у нас быть не должно Но тут как обычно ничего такого особенного у меня клеечка вроде оригинальная, то есть все хорошо. Ну это оригинальный Bosch, это китайская сборка. И так и на нем и написано. Вот такая вот вещичка. Очень даже классный перфоратор. Я думаю, он мне послужит хорошо. Здесь достаточно много отсеков, если вот все обратно сложить... То есть если все назад мы положим, да, вот у нас очень много свободного места. Здесь можно даже поставить вот даже вот под две батарейки. Здесь, здесь. То есть можно много достаточно батареек напихать. Все влазит. Еще можно три батарейки запихать, это все закрыть, это еще и все вместо влезет. Так, сам перфоратор вот он влазит. Так, ну если, конечно, ручку убрать. просто гора то есть, сюда можно буры положить все что угодно то есть достаточно кейсы эти удобные я не знаю почему немцы отказались от этих кейсов честно не понимаю потому что в принципе это он достаточно прочный надежный здесь, на... здесь какие-то фиксаторы есть то есть, можно какие-то документы сюда воткнуть то есть, здесь он нормальный гибкий то есть как вот раньше он был все это достаточно надежно сами вот эти крепления они очень даже прочные. То есть, сколько я вот помню, он ничего никогда не обламывалось. у на этих кейсов было, куча гора в бошевских. И ничего с ними никогда не стучалось, ничего не ломалось. А ручка массивная. Проблем с ними никаких. Вот такой вот перфоратор. Ну, как я уже и сказал, данный перфоратор рассчитан, в принципе, для сверления небольших отверстий в бетоне, в кирпиче. Кирпич более мягкий, поэтому там в газобетоне вы можете, конечно, любую коронку поставить, потому что нагрузки там особо никакой не будет. Но при сверлении бетона, я так не, не ну, думаю, что не больше 10 миллиметров бур можно поставить им для того, чтобы просверлить. То есть, естественно, как у всех перфораторов, в данном имеется здесь вот такой вот специальный демпфер, демпфер то есть для того чтобы вы спокойно могли установить аккумуляторную батарею без всяких проблем то есть она не сломается она будет отыгрывать в каких-то случаях но кстати да имеется вот такой вот индикатор то есть данный индикатор то есть отдельно включить невозможно то есть полностью вы нажимаете кнопку перфоратор начинает работать, но ну, подсветка только тогда включается, то есть у нее нет возможности там отдельно включил ее и все. Никаких переключателей здесь тоже никаких нету. То есть, тут здесь есть только режимы, при которых это, это сверление с ударом без удара, то есть больше, ну и, само, и, само, и сам удар. То есть Никаких тут э, супер наворотов нет, здесь не, не имеет там съемного патрона, то есть для того, чтобы там вы могли э, патрон под сверло поставить, и патрон там под буры. то есть вот этот, мы сменяем, эта комплектация совсем простая, то есть ничего здесь такого глобального, то есть в принципе перфоратор да, более простой, и естественно даже я, вот лично я, скорее всего даже буду пользоваться вообще вот таким вот, без даже без ручки, то есть он мне не потребуется. Так, давайте посмотрим, сколько он весит. Итак, весит данный перфоратор с аккумулятором без 2 килограмма 744 грамма. То есть, в принципе, довольно-таки не тяжелый. С дополнительной ручкой вес его составляет 2 килограмма 916 грамм. То есть, в принципе, даже с ручкой он больше 3 килограмм не весит. Если мы добавим сюда еще и глубиномер, даже так у нас больше 3 килограмм он не весит ни в коем случае. Это с учетом того, что Батарейка всего 4 часа Данный перфоратор я могу посоветовать именно электрикам, монтажникам, то есть всем тем, даже можете со сантехником подойти, то есть в тех случаях, действительно, когда вот неудобно вам где-то протягивать, например, трубы или еще что-то тянуть кабеля. Вот, ну, вот, именно те места, вот, чтобы не заморачиваться с электричеством. То есть там, где у вас нет возможности добраться до розетки, вы можете спокойно использовать данный перфоратор. Он дает возможность действительно не заморачиваться на сеть. Если вы еще купите дополнительную батарейку, вы можете установить, то есть вы можете сюда поставить батарейку и на 5 ампер-часов, и на 8. Пятерку я проверял, она точно такая же по габаритам на 5 ампер часов, то есть у меня на болгарке точно такая же батарейка, она на вид полностью одинаковая и по габаритам ровно такая же. Если поставите восьмерку, восьмерка чуть-чуть потолще будет. Но с восьмеркой, конечно, этот инструмент себя раскроет в полной мере не так, как с четверкой. Поэтому всем советую, приобретайте. Пока еще возможность есть, заказывать его можно пока это есть в шарах, грубо говоря. С китайским сравнивать я его, конечно, не буду, потому что китайский, хоть он, и будет, вы закажете, он будет работать, но я более-менее доверяю именно компании Bosch. Я уже давно пользуюсь этим инструментом. Болгарка себе показала очень даже хорошо. Шуруповертом я уже пользуюсь с 2012 года или с 2008. Короче, уже очень давно. Приобретал уже давно, и проблем у меня с аккумуляторным инструментом пока не было. его даже в ремонт никогда не таскал. То есть, у меня не было никогда с ними проблем. Поэтому я приобретаю именно инструмент только у качественного, у хорошего производителя. Даже с учетом того, что зарядное устройство не имеет у себя именно вентилятора можно не заморачиваться, на втором инструменте на болгарке у меня стоит хорошее зарядное устройство с вентилятором, то есть, если какие-то проблемы будут, то да, это можно сделать, но я не думаю, что я буду этот инструмент использовать как-то интенсивно, то есть, постоянно, то есть, он мне нужен будет именно для таких срочных нож куда-то выехать, что-то сделать, быстренько прибурить, прикрутить и все. Сетевым я буду пользоваться только на больших объектах, то есть где-то что-то там заехал, ты там сразу розетки все протянул, подключил, все, и все, удлинители, и все работает. И не заморачиваешься насчет того, что там что-то загрязнится или еще что-то. Данный инструмент я приобрел, еще раз повторяю, для монтажа, то есть тогда нигде нет, нет возможности подключить электричество, там бегать и тянуть удлинители, ты спокойно э, забурился, сделал пару отверстий, спокойно забил дюбеля и закрутил саморезы и проблем никаких не будет. Надеюсь, данная распаковка кому-то была полезна, кто-то для себя открыл новый инструмент, это бесщеточный ГБА-180ЛИ. Есть, конечно, и более интересные варианты, но цена, конечно, у будет просто конская, поэтому кому информация была полезна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями также подписывайтесь на мой Яндекс Дзен на мой инстаграм инстаграм конечно в России уже запрещен в данном случае но что тут сделаешь подписаться все равно на него можно через VPN можно спокойно пользоваться также есть ссылка будет на мой телеграм переходите подписывайтесь всем спасибо за просмотр и всем пока